А здесь хранили тех, кого не доели. Киноаппаратная. Бобины с целыми фильмами. Ни хрена себе. Ёкарный бабай! Покажите нам, пожалуйста, Санкт-Петербург. Где он находится? Да. О май гад! Субтитры